всем привет вчера сделал два вот таких рыболовных экстрактора ну и по совету моего подписчика постоянного скажем так зрителя сегодня я их немного модернизировал а именно просверлил отверстие вставил ушную палочку заплавил сделал вот такие вот подвесики и на носик одел кембрик так будет гораздо удобнее то есть при транспортировке вы уже точно не поранитесь то есть в рабочем состоянии сдвинули кембрик. Достаете крючки, потом раз его обратно. Вот такая вот вроде небольшая переделочка, а сразу же заиграла по-другому. Так что берите на заметку. Всем спасибо за просмотр всем пока.